Всем привет! С вами Доктор Вася. Это обзор на немецкую ПТСАУ 5 уровня стук 4. Она похожа на немецкую ПТСАУ 5 уровня в, в, дерев в дереве исследований на стук 3Г. Что можно поставить на него на оборудование, на оборудование какие? Дополнительные грунты зацепы. Можно вентиляцию или просветленную оптику и средний противо противосколочный подбой. Так. Наши экипажа. Командир. Ну, первым делом боевое братство, потом маскировку или шестое чувство, сами на, сами на выбор. У меня он, если честно, редко горел. Ну, хотите, скачайте пожаротушение. Ремонт. А вот, ремонт я не знаю. Вот. Шестое чувство. Потом орлиный глаз. То можно, конечно, ремонт вкачать. Ну, здесь также маскировку. Потом снайпер. Потом злопамятный и ремонт. Здесь также маскировку. На заряжающего. Ничего качать практически не надо. Ничего не нужно здесь. Качать радиста. У нее вторая специальность это радист. Конечно, радиоперехват. И вот это все скачать надо будет просто. Надо маскировку. Радиоперехват, ремонт. Из последних сил Сейчас вы посмотрите бой На этом танке Приятного просмотра И вот бой на танке стук 4 Карта рудники И я еду на гору Здесь сразу наши танки забирают гору Танк очень скорострельный, очень скорострельный, я вам покажу, довольно -то точно. Видите, я застреляю. Видите, точно гуляет он. Проникаю на враг, он промахивается, и я забираю Вы первый танк. Дальше мы видим Су-85. Дома, конечно, маленький на 107, но точно здравствуйте, ребят. Забираем еще 185. Дальше неудобно не будет цеплять на 1 Броня, конечно, в ПТ-САУ слабее, чем у танков. Я падаю в камень. Броня не побегает. Но по таким ломам это будет очень сложно. Сзади я замечаю ей Т-34, разворачиваюсь. Сразу вот. занялась 9 хп. Я просто на него начинаю лететь. От него рикошет. И вот если я поторопился вместо маленьких двигателей. Зател фраг получить. В итоге остается стук четыре и Секстон. Я знаю, что сейчас не заберут. Ага. Вот, забрали танки. Получается счет 15-3. Плюс у, этого, у этой пт она очень быстрая. Скорострельная пушка с хорошим уроном средним. Уро... Средний урон около сотки выходит. Вот, 110. Пробиваю 110. Он пробивает практически всех по своем уровне. А, трансмиссия находится спереди, ломается движок. Как у всех немцев. Как вы видели... Но пробивать, конечно, не все могут его, это случай такой индивидуальный получился. А так, броня у него, конечно, лучше, чем у ПТСАУ стук 3 g Но с вами был доктор Вася, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и комментируйте. Потом, когда выполню ЛБЗ, покажу новый танк. Это просмотр!